соток суток. Вы из деревеньки моей. Вы посмотрите, какой снег у нас. Снег, снег, снег. Два дня метет. как так погода была не очень хорошая. Вот сегодня солнышко. И я два дня не была в теплице. Прям по снежку идем. Теплицы не была, потому как невозможно сильнейший ветер, очень сильный, метель, метель, метель, очень сильный ветер, мело все замело, вроде бы тут у нас уже и было до теплицы уже можно было дойти, вот опять снег, опять снег, в теплица очень рано в этом году посадили лог, или там, веселые ребята, кто как называет, и редиску. Очень рано, очень рано посадили, что всходит, я вот два дня не было. Ну, посмотрите, редиска это всходит. Но редиска любит холод, холодную погоду какой-то два сорта тут было у меня ранние редиски смотрите всходит редиска посадила я где-то 10 марта ну, погода была разная конечно но последние два дня вообще метелище было а это вот лук рядышком тут так уж кусочек для того чтобы просто на зелень ну, погоды нету нету вот но всходит редиска вот уже дает свои всходы. При такой температуре, как у нас, ну что-то мы не угадываем ни с чем. Но в прошлом году, 21 марта, я по дневнику прочитала, я сажала тоже редиску. Редиска была неплохая. Но зато я вот так вот сажаю ее, а уже в мае, в открытый грунт, она у меня что-то не идет, и я ее не сажаю. Я ее не сажаю просто. Вот таковы мои первые посадки. Вот здесь еще не всходит, я смотрю. Нету, нету, нету. Ну вот здесь где-то. Вот все. Вот редисочка уже начала давать свои всходы. Но неплохо. Неплохо, что пока мы здесь что-то начнем сажать. Тут уже будет у нас свой лучок. Хотя лучок на подоконнике уже есть. Вот, я не вижу пока еще. Так. Для интереса для интереса выдерну. А вы посмотрите, мочка уже есть. Видите? Значит, лучок скоро будет. Тут Попробовала. Смотрите, как... Ну все. Сейчас хоть немножечко бы тепла, конечно, и все тут заколосится. Но у нас пока нету тепла, у нас вот просто метелище какая то Только вроде бы мы смотрим, что земля открылась, и опять снег, и опять метель. Удивительно, конечно. Но март, он и есть март, он с берет, видите, как у нас переменчиво мартовская погода сейчас будем вот чистить убирать во дворе хотя убирали вчера хотя убирали вчера смотри куры ждут вот куры уже стали выходить у нас Видите, все ждут, сейчас кормить пойдем. Они выходят. Кушать да, ждут, ждут уже все. Кушать хотят. Да, сейчас мы их домик Сейчас кушать.